Глава 12. Человек. Стояла немыслимая жара. Анна торопливо шла на с Алексеем Владимировичем. Она уже четко понимала, кто она, откуда, но еще не понимала, что же она тут делает среди людей. Помимо этого вопроса, фигурирующего в ее голове, девушка жаждала узнать подробности взаимодействия старого моряка с Алином. «Что же такого он знает про русалов?» – думала Анна подходя к зданию и изнывая от жары. Алексей Владимирович уже нетерпеливо ждал ее входа. Завидев девушку, он широко улыбнулся и помахал ей рукой. «Здравствуйте», — доброжелательно произнесла Аня. «Привет, родная», — ответил он. «Идем». Они поднялись на белую лодку с навесом, на которой ездили на первое погружение, и быстро отчалили от берега. Отплыв на небольшое расстояние, капитан внезапно остановил судно. Он был весьма серьезен и задумчив. Не дав девушке даже рта открыть, и присев рядом с ней, он начал свой рассказ. «Однажды, довольно давно, я выехал утром на прогулку. Я как раз изучал местные подводные островки, где можно было бы погружаться с туристами. Отплыл от известного тебе причала, он указал рукой на место, откуда они только что прибыли, достаточно далеко, как раз в сторону тех мест, где вы погружались вчера. Я был один» но ничего не боялся, потому что чувствовал себя с океанской стихией на «ты», как если бы я в ней родился. К тому же был день, и я не собирался погружаться глубоко. Анна слушала его внимательно и молчала, улавливая каждое слово, мимику, жесты. «Так вот», — продолжал медведь, — «незаметно я погрузился глубже, чем планировал. Разноцветные рыбы и кораллы радовали мой глаз, как вдруг я заметил нечто странное и большое окутанное темным, словно пушистым облаком. Постепенно облако рассеялось, приоткрывая очертания человеческого тела. Я обомлел, когда разглядел крупного мужчину с рыбьим хвостом и темными длинными волосами. Мгновенно осознав, что обезоружен, я стал судорожно метаться на одном месте. Заметив меня, мужчина вперил в меня свой слегка светящийся голубым светом взгляд и остановился. Он был крупного атлетического телосложения, а его темный хвост размашисто ходил взад и вперед, создавая колебания, на которых меня слегка качало. Вдруг он двинулся в мою сторону, и тут я понял, что это конец. Он подплыл вплотную и заглянул мне в лицо. Последнее, что я помню, были его большие голубые глаза. Алексей Владимирович резко встал и посмотрел на воду. Затем он несколько раз быстро пригладил свою бороду и стал ходить по маленькой палубе взад-вперед, посматривая на Анну. Очнулся я уже в своей лодке. Мое тело неуклюже лежало на краю судна, от чего у меня болели ребра. Придя в себя, я тут же вспомнил все увиденное, и меня охватил животный страх. Но осознание того, что я в целости и сохранности, и что, судя по всему, этот человек рыба и поднял меня на поверхность, вернуло меня к жизни. Я встал и огляделся. Вокруг никого не было. Быстро запустив мотор, я рванул, что есть мочи с этого места. Медведь продолжал наматывать круги по маленькой палубе, смотря уже мимо Ани куда-то в пространство. «Позже я обратился к местным жителям с расспросами об этом явлении», – продолжал он, – «но все пожимали плечами. И тогда я обратился к научной литературе и нашел там информацию про русалок. Однако она разнилась с тем, что я видел. Да и к тому же русалки никогда бы не оставили человека в живых, тем более мужчину. И тогда я отважился на опасный эксперимент». Я решил поехать снова на то же место и попробовать встретиться с ним еще раз. Но не просто увидеть его, а запечатлить на камеру. Я долго думал, брать ли с собой еще кого-то для постраховки, но в итоге решил ехать один, дабы не спугнуть столь крупную рыбу. Да и не хотелось мне делиться этим явлением еще с кем-то. Взяв с собой немного продовольствия, подводную камеру, фонарь, в общем, все необходимое, я выдвинулся в путь. Весь день я нырял и высматривал его, но безуспешно. Тогда, немало колеблюсь, я решил дождаться вечера и нырнуть после заката. Аня ощутила легкий холодок, пробежавший по ее спине. Да, я осознавал, что ночью океан опасен, но тяга во всем разобраться, увидеть его снова, вступить с ним в контакт взяла верх над разумными доводами. Дождавшись нужного времени, я надел снаряжение, взял фонарь, нож, укрепил на одну руку включенную видеокамеру и нырнул. Темнело быстро. Радужная картинка мигом сменилась на темную бездну, чернеющую у меня перед глазами. Я включил фонарь и проверил запись на камере. Все работало. Немного спустившись, я стал наблюдать и ждать. Мысленно я приглашал его на нашу встречу, но он не появлялся. Алексей Владимирович остановился и пристально посмотрел на внимательно слушавшую его Аню. Девушка заметила, что на его лице блестели капельки пота. Моряк отвернулся в сторону горизонта и как-то сконфуженно продолжил. Вдруг я почувствовал резкий толчок в спину. Я машинально двинул локтем и оглянулся, но оно увильнуло от меня. Свет фонаря успел осветить что-то большое и серое. В тот момент я с ужасом понял, что это акула. В секунду я осознал, что живым мне отсюда уже не выбраться. Медведь опустил свою седую голову и замер, вновь поглаживая бороду. Он сделал паузу, Будто припоминал произошедшее, или, может быть, ему было очень неловко об этом говорить. Схватившись за нож, как за последнюю надежду, продолжил он, я приготовился к атаке, как вдруг меня осветили голубоватые лучи. Лучи усиливались, и, попав в них, акула замерла прямо перед моим носом. Так продолжалось пару секунд, а затем хищница рванула прочь. Я, не веря в происходящее, на некоторое время остолбенел. Затем посветил фонарем в сторону тех лучей и увидел его. Алексей Владимирович поднял на девушку свой отстраненный, обращенный внутрь себя взгляд. «Это был он, Аня, тот самый мужчина-рыба, которого я искал», – почти шепотом произнес капитан. «Эти лучи исходили из его глаз. Я вцепился в него глазами. Нет, он точно не мог быть примитивной русалкой». А потом я ощутил сильное головокружение». Кислород заканчивался, и мне надо было срочно выбираться. Вдруг мужчина-рыба приблизился ко мне и протянул мне свою руку. Я, словно в тумане, подал ему свою. Он аккуратно потянул меня, и мы стали подниматься. Его хвост мелькал в свете моего фонаря, и я все задавался вопросом, кто же он. Достигнув поверхности, я первым делом жадно вдохнул теплый ночной воздух. отдышавшись. Я обернулся в надежде увидеть своего спасителя, но его уже нигде не было. Забравшись на лодку, я еще долго сидел, пытаясь осознать, что же произошло, и только спустя пару часов пошел к берегу. Алексей Владимирович отвернулся к горизонту и, выдержав паузу, добавил. Позже, дома, я бросился смотреть отснятый материал, но он был весь испорчен. Просто серое пятно и все. Больше я никогда его не видел. Медведь замолчал. Он сел рядом с Аней и вперил задумчивый взгляд в пол. Анна тоже молчала, переваривая услышанное. Так они и сидели некоторое время, а потом девушка тихо произнесла: «Он спас вас». Да. Так же тихо ответил Алексей Владимирович и добавил: «Ты ведь его видела тогда, да?» Да. Выдержав паузу, ответила она. «Анна», — продолжал моряк, — «я уверен, что он представитель какой-то разумной подводной цивилизации, и что он наверняка там не один. Возможно, они хотят нам что-то сказать, передать нечто важное для всех людей. Ведь что-то ему было нужно здесь», — продолжал сыпать своими догадками пожилой взволнованный мужчина. «Я», — четко и уверенно ответила Анна, — «ему нужна была я». Сказав это, она посмотрела на Алексея Владимировича серьезно и невозмутимо. Ее лицо выражало непоколебимую решительность, и казалось, что она готова защищать Алина от любого людского вмешательства, даже ценой собственной жизни. «Ты?» – удивленно протянул хозяин лодки, задирая свои смешные мохнатые брови. «Знаешь, Аня, я еще в самолете, как увидел тебя, подумал, что ты какая-то необычная. В тебе есть что-то, что-то нечеловеческое». «Это вас пугает?» – спросила его девушка. «Нет», — уже более спокойно ответил Алексей Владимирович, глядя ей прямо в глаза. «Скорее наоборот». И чуть погодя добавил. «Даже вызыва, вызывает желание разгадать эту тайну». «Разгадать тайну?» — вторила ему девушка задумчиво. «Анна», — взволнованно сказал ее собеседник, кладя руку на сердце. «Девочка, послушай, что бы там ни было, какая бы тайна там ни была, знай, ты можешь на меня положиться. Я готов помочь и тебе, и ему». «Я обязан ему своей жизнью», — заключил он весьма эмоционально. «Спасибо, Алексей Владимирович», — как-то обреченно произнесла Аня, повернувшись лицом к берегу. И тихо добавила, «Поехали обратно». Весь оставшийся день Анна загорала и купалась на своем любимом месте, где они ночью встречались с Алином. Так она чувствовала, что он ближе, и часы их разлуки, казалось, текут быстрее. Она думала об Алине и обо всем услышанном. «Он и жалеет. Или это потому, что я сейчас в человеческом теле? И как же мне теперь жить дальше, в этом людском мире, заниматься какой-то ерундой, — размышляла девушка. Ведь вся ее жизнь, что была до встречи с Алином, сейчас казалась ей пустой и бессмысленной. Хотя раньше она тоже ловила себя на этой мысли, но теперь, с осознанием, кто она и откуда, все ее прежние представления о мире окончательно рассыпались и развеялись по ветру». «Я не знаю, как мне теперь жить», — мысленно повторяла она сама себе. «Не знаю, не знаю, не знаю». Солнце клонилось к закату, и задумчивая девушка, сидя на полотенце, провожала его взглядом на другую сторону земного шара, переполненная глубинными смешанными чувствами. Анна стояла на берегу и смотрела в ночную даль. Она ждала Алина, ждала его с нетерпением и горячей любовью, она, как обычно, расстелила полотенце и прихватила с собой теплый плед. Ночь была тихая и безветренная. Шум волн, набегающих на берег, навевал всплывающие в памяти девушки картинки, увиденные вчера ночью. Нежно и трепетно она трогала свой амулет, висевший на груди. Луна убывала, и от этого Анне становилась невыносимо грустно, ведь она напоминала ей о том, что постепенно ее путешествие подходит к концу. Однако больше всего тревожил девушку тот факт, что ей придется расстаться с Алином. А сделать теперь этого она совершенно не могла. «Я только обрела его, чтобы опять потерять? Нет, нет и нет! Я больше не хочу жить без него! и Я не смогу без него!» – размышляла она, предчувствуя надвигающуюся свинцовую тучу разлуки. Анна задумалась так глубоко, что не сразу услышала долгожданные всплески. Алин медленно взбирался на камень, неотрывно глядя на свою любимую. «Здравствуй, Атланта!» — ласково телепатировал он. Девушка молниеносно отчтулась от своих невеселых дум. «Здравствуй, мой милый Алин!» — вскочила она и подбежала к нему. Они обнялись и стали гладить друг друга по волосам. Невероятное тепло, исходящее от Алина, заполняло бездонную чашу одиночества в душе девушки, сформировавшуюся за все эти нескончаемые тысячелетия разлуки с любимым. «Атланта!» — с обжигающей теплотой в голосе повторял Алин. «Моя Атланта!» Анна приникла к нему, положив голову на его плечо, и притихла. Она вспомнила картинки из своей прошлой жизни, которые Алин показывал минувшей ночью, и ее мысли вернулись к тому кристаллу и ужасному потопу. Девушка чуть отстранилась и заглянула в большие и добрые глаза любимого. Алин, расскажи, пожалуйста, что было дальше там, после потопа?» Ален взял ее лицо в свои широкие ладони и нежно поцеловал в губы, несколько раз, отчего Анна немного опьянела. «Ах, какими же сладкими были его поцелуи», — подумала с ей. Затем он ловко усадил ее на свой хвост, как в прошлый раз, и привлек к себе. Волны тихо шелестели, обнимая подножие глыбы, которая надежно укрывала их от всего остального безумного мира. Аллен, продолжая гладить девушку по распущенным волосам, начал свой рассказ. «Мы смотрели на кристалл, посылая ему свои лучи. В тот момент русалы посылали свою любовь к планете безмерно, без счета и без остатка. Большая часть моих сорочетей не вынесла тех страшных энергий и погибла отдавая Светочу свою жизнь. Их тела опадали и растворялись, исчезая в бездонной пучине третьего дна, которая стонала, тряслась и извергалась. Вся наша обустроенная тысячелетиями жизнь была разрушена. Земля, чудом выдержав удар, не раскололась, но сильно развернулась и сменила и сместила свои полюса. За этим смещением произошли сильные изменения как внутри планеты, так и на ее поверхности. Земля стала более тяжелой, что повлекло за собой изменение наших тел и воды, и всего остального. Величественная Атлантида была стремительно повержена в океанские пучины, навсегда меняя ритмы жизни на этой планете. Сейчас, как я уже и говорил тебе, она покоится здесь, на втором дне. Там же покоится и самое сильное оружие атлантов – хрустальная пирамида с пульсирующим кристаллом внутри». «И что, ничего нельзя сделать?» – задумчиво спросила девушка. «Земля сделает все сама. Народ, совершивший эту страшную ошибку, должен ее искупить. Таковы законы Вселенной». «То есть атланты еще существуют?» «Да». «А где же?» – встрепенулась Аня. «Они живут глубоко в Атлантическом океане в своих подводных городах, очень хорошо спрятанных. И еще потомки их живут на земле, среди людей». Анна ощутила легкое головокружение, припоминая, как во вчерашнем видении она, будучи атлантой, наблюдала строительство этих городов. «Да, Анна, я показывал их тебе вчера в картинках твоего прошлого». «А их много, этих городов и самих атлантов?» «Достаточно». Анна замолчала, играя с прядкой ее любимых нагревающихся волос. Ее лицо было задумчивым и спокойным. Затем девушка аккуратно спросила «Получается, Атланта наполовину Атлантка, верно?» «Верно», — ответил Аллен с теплотой в голосе. «Значит, я... То есть Атланта тоже виновата в том, что произошло?» «Не совсем так, потому что ты была лишь наполовину Атланткой. Но в целом все Атланты, которые тогда жили и явились невольными соучастниками этой трагедии, как единый народ на генетическом уровне, все равно несут ответственность за произошедшее». Это одна из причин, почему их воплощение на этой планете продолжаются и по сей день в разных телах людей, рассеянных по земле, или же атлантов, которые сейчас живут под водой. Все они так и будут воплощаться, пока не исправят свою ошибку». Уго, А когда это произойдет?» Положив свою голову на грудь Алина и слушая, как бьется его сердце, не унималась девушка. «В свое время», – спокойно ответил Алин, – «планета вернет на прежнее место затонувшую Атлантиду». Взамен забрав потомков Атлантиды соседний континент. При этих словах Анна напряглась. «Как вернет? Подожди! Какой континент ты имеешь в виду, Алин?» вы, «Вы его называете?» Алин сделал паузу, будто подбирал верное слово, а затем медленно телепатировал. «Америка!» «Америка?» – удивленно вскрикнула Аня вслух и осеклась. «Да!» «То есть Америка со всеми ее небоскребами уйдет под воду?» уже мысленно продолжила она. «Да», – спокойно ответил Алин и добавил. «Такова плата за совершенные ошибки предков». «А что, если там окажутся люди, которые не совершали эту ошибку?» «На момент, когда Земля начнет свой обмен, там будут только те, кто был причастен к этой трагедии, и те, кто имеет ген атлантов в нужном соотношении для осуществления возврата по вселенским законам». Анна замолчала, будучи шокированно услышанным. У нее плохо укладывалось все это в голове, и вообще ей вдруг стало очень жаль Америку и всех ее жителей. «А что же будет со мной?» – чуть помедлив спросила она. «Я очень надеюсь, что ты вернешься к нам, Атланта. Я очень этого хочу». «Мы все этого очень хотим», – ответил Алин и чуть погодя добавил. «Твой отец, как и я, безмерно любит тебя и ждет твоего возвращения». Анна вновь вспомнила картинки минувшей ночи, подводный мир отца. Вспомнила, как крепко и нежно держали отцовские руки Атланту в своих объятиях, чтобы защитить и уберечь ее от удара. Она ощутила горячий поток любви, идущий из ее сердца прямо к нему. Ей так захотелось обнять его снова. «Скажи, Ален», – телепатировала Анна, – «а почему я покинула вас?» Ален выдержал длительную паузу, а затем грустно ответил. «Если хочешь, я могу снова показать тебе картинки твоего прошлого, и ты сама все увидишь и ощутишь». «О, да, очень хочу!» – воскликнула Анна вслух и заглянула в его чудесные глаза с нетерпением и готовностью. Ален бережно взял ее лицо в свои влажные ладони и нежно поцеловал в лоб. Затем он уронил ее на руки, словно любимого ребенка, так, что все ее тело оказалось заключено в импровизированной колыбели. И только девичьи стройные ножки свисали с мощного локтя, касаясь аккуратными пальчиками мокрого хвоста. Ален взял ее ладонь и поднес к своим губам. Он нежно поцеловал ее и спустя мгновение соединил со своей. Атланта стояла в отцовских объятиях и смотрела на кристалл. Ее тело била мелкая дрожь. Девушка ощущила, как тело отца тоже дрожало, но он упрямо продолжал изливать, изливать на кристалл свои мощные ярко-голубые лучи. Атланта видела, как у многих русалов свет слабел, и когда он заканчивался совсем, их тела, опавшие и безвольные, растворялись, исчезая в бурлящей черной пучине, разверзшейся вокруг. Пушистые облака хаотично колыхались в смешанных водах. Они уже не светились и были темными и разорванными. Все вокруг сотрясалось и гудело. Атланта взглянула на Алина. Он держался, как ее отец, непоколебимо и стойко, продолжая отдавать силу своей жизни кристаллу. Постепенно сердечная пульсация кристалла стала уменьшаться, и кроваво-красный цвет сменился на более светлые тона. Страшный гул, исходящий от светоча, становился все тише. Утихали и колебания пространства. Черная, клокочащая пучина — отступала. Внезапно Атланта почувствовала, как ослабевает тело ее отца. Она мигом выбралась из его объятий и взглянула на лицо правителя. Свечение его глаз стремительно уменьшалось. Атланта поняла, что он, отдав всю свою жизненную силу, умирает. «Папа, нет!» — закричала Атланта. Быстро заключив его большое лицо в свои ладошки, она стала пристально смотреть своими тоненькими голубыми лучиками в его потухающие глаза, посылая ему силу. Но свечение ее глаз было слабым и постоянно прерывалось, а тело Аруса продолжало опадать, и его глаза становились все более безжизненными и прозрачными. Атланта заплакала. Вдруг что-то мягкое и горячее окутало девушку и словно вошло в нее». И тогда чудесным образом лучи, идущие из глаз Атланты, стали намного ярче и мощнее. Их напор с каждой секунды увеличивался, а сама Атланта почувствовала такую горячую любовь, такую негу внутри себя и вокруг, что ощущению блаженства не было предела. Постепенно под воздействием этих лучей отец стал возвращаться к жизни. Тело его начало крепнуть и приобретать прежнюю силу. И тогда девушка поняла, что эта душа Авроры, вышедшая из погибшего тела, мгновенно ощутилась здесь, с теми, кого она любила. И это она, ее мать, отдавала сейчас жизненную силу своей души ему, своему возлюбленному мужу, тем самым навсегда исчезая сама. Атланта смотрела яркими голубыми лучами в глаза отца, ощущая, как же сильно любила его ее мать. Все чувства смешались в ней, но они не были печальны. Наоборот, они были жизнеутверждающими, глубокими и до краев наполненными любовью. Душа ее матери, отдав им всю себя, растворилась. Но таков был ее выбор. Отец Атланты пришел в сознание и посмотрел на дочь. Он понял, что произошло, и пуще прежнего прижал Атланту к себе. Уронив свою большую голову над любимой дочерью, он стал гладить ее длинные золотистые волосы, а его мощные широкие плечи вздрагивали. Атланта тоже не смогла сдержать слез потери. Уткнувшись в плечо отца, она заплакала и краем глаза увидела, как Ален медленно опадал в пространстве помутневших волн. Голова его была опущена, лучи, идущие из глаз, уже едва пробивались, а все тело русала было охвачено дрожью. Мгновенно девушка оказалась рядом с ним и пустила в его глаза сияющий голубой свет. Следом подплыл отец Атланты и горячо обнял детей, делясь с Алином полученной силой. Повсюду царил хаос. Кристалл планеты сильно накренился, переворачивая всю устоявшуюся здесь тысячелетиями жизнь. С глубокой болью в сердце Атланта осознала, что ей больше некуда возвращаться. Ее мама погибла а ее дом и вся прежняя жизнь в одночасье оказались полностью разрушенными. Внезапно эта картинка погасла, и возникла другая. Атланта и Алин подплывали к громадным останкам затонувшей Атлантиды. Стены города покрылись морской растительностью, но эта поросль была еще достаточно молодой. Грустная Атланта плыла между развалинами затонувшего города, вспоминая, каким же величественным он был раньше. Алин держал ее за руку, тем самым подбадривая свою возлюбленную. Вот они проплыли в центральное место, где возвышался самый мощный и сильный объект в Атлантиде хрустальная пирамида. Громадина была накоренена на бок и слегка пульсировала тойкой струйкой света, уходящей вверх. Большая, большая часть пирамиды была погружена в ил и обломки. Ребята проплыли мимо, огибая разрушения. Кругом виднелись предметы быта Атлантов, в которых местные рыбы и прочая живность обустроили себе дома и даже целые города. Затонувшая Атлантида была покорена и сломлена. Погруженная в океанский мрак, она была мертва. Атланта подплыла к тому месту, где раньше был ее дом. Жреческий храм не сохранился. Виднелся только краешек разрушенной стены с кусочком мозаики. Примерно здесь она в последний раз видела маму. Атланта закрыла лицо руками и опустила голову. Ален тут же обнял девушку за плечи и нежно прижал к себе. «Как ты думаешь, Ален, что сейчас там наверху?» – печально спросила Атланта своего любимого друга. «Я думаю, что там только бесконечный и безбрежный океан». «А как ты думаешь, выжил ли хоть кто-нибудь из Атлантов?» – взволнованно продолжала она. Возможно, лишь те, кто успел улететь на своих летающих аппаратах или спрятаться в постройках, что мы с тобой тогда видели под водой, помнишь? Хотя с произошедшими изменениями вряд ли все это уцелело. Алин, я хочу подняться на поверхность», — твердо заявила Атланта. «Я давно не дышала воздухом, не видела солнца, я очень скучаю», — продолжала она, заглядывая в глаза любимому. Алин молча посмотрел на нее растерянным взглядом. Казалось... Он предчувствовал и даже знал, что этот момент когда-нибудь наступит, и так не хотел этого. Он взял ее за руку и тихо ответил. «Мы должны спросить разрешения у твоего отца». Атланта и Ален стремительно приближались к поверхности океана. Вынурнув, ребята посмотрели на воду, которая была покрыта какой-то темной вязкой пленкой. Друзья были полностью измазаны ей. Вся поверхность океана, которую улавливали их обескураженные взгляды, была покрыта этой странной маслянистой жидкостью. В воздухе чувствовался неприятный тяжелый запах. Небо кругом было темным и мрачным. Солнце не было видно совсем, и казалось, что здесь царят вечные сумерки. «Что это?» — спросила Атланта, озираясь. «Не знаю», — ответил Али, насматривая свои испачканные руки. «Мы должны найти ближайший берег», – телепортировала девушка, и они снова погрузились в воду и включили свои внутренние радары. Они плыли, плыли и плыли, но берегов долго не было видно. Атланта ощущала сильную усталость во всем теле, но не сдавалась. Постепенно вода становилась тище и принимала свой обычный дружелюбный вид, что придавало девушке силы. Небо и воздух вокруг тоже становились чище и светлее. Аллен же, напротив, становился все мрачнее и мрачнее. В какой-то момент они увидели полоску суши и направились к ней. Это были дикие, покрытые густой зеленью, острова с белым песком и бирюзовой водой. Атланта невольно залюбовалась этой картиной и стала плескаться в воде, как ребенок, радуясь, что наконец-то она на суше. Аллен не разделял ее восторгов. Он лишь наблюдал за любимой, впитывая каждый ее жест, улыбку, взгляд. Атланта подплывала все ближе и ближе к берегу. Ей так хотелось ступить на отверстие и побегать по ней. Длительное пребывание под водой хорошо развило ее плавники и жабры, но ослабило вторую ее часть, человеческую. Она выползла и попыталась встать на ноги. Сделав попытку шагнуть, девушка шлепнулась на землю, ощутив всю ее твердость, и весело засмеялась. Алин наблюдал за ней, оставаясь в воде, и пока она заново осваивала ходьбу, он боролся внутри себя с возникающим чувством потери. Алин подплыл поближе. «Атланта, что ты делаешь?» «Как ты не понимаешь, Алин? Я же наполовину человек!» Гордо произнесла Атланта. «Я не могу без этого мира! Посмотри, как он прекрасен!» Алин замолчал. Он понял, что его любимая, влекомая своей природой, не сможет всегда жить с ними под водой по крайней мере, не в этом теле. Он ясно осознал, что она всегда будет стремиться на поверхность к своим предкам, ибо это зов ее крови. В конце концов, она лишь наполовину русала. Его грустнеющие голубые глаза сверкнули на солнце наворачивающимися слезами. Он с горячей нежностью и печалью смотрел на кружащуюся Атланту и уже видел картинки ее будущего и того, что ей предстоит пройти – Длительные и болезненные процессы рождения и смертей, предательства и обмана в цикле человеческих жизней, куда она уже безоглядно падала. Ален понял, что он, тот, который безмерно и безгранично любит ее, не увидит теперь свою любимую очень-очень долго. Картинка исчезла. Анна пришла в себя и открыла глаза. «И тогда я ушла к людям, да?» – тихо спросила она. «Да. Ты ушла в мир людей. Но мы часто с тобой виделись и общались. Ты приплывала к нам, но потом…» Алин замочал и крепко прижал девушку к себе. «Что, Алин? Что было потом?» – встрепенулась она. «Потом люди убили тебя, и я надолго потерял с тобой связь». «Убили», – задумчиво повторила Анна. «Как это похоже на людей?» «Убили, потому что я была не такая, как они?» Потому что ты была совершеннее, чем они, с болью в голосе телепатировал Ален. Твоя душа в ужасе вылетела из окровавленного тела и исчезла. Я долго пытался установить с тобой связь, но ты не отвечала. А потом я случайно обнаружил тебя в теле новорожденной человеческой девочки, но ты уже не слышала меня. Он бережно провел своей рукой по волосам девушки. Так я наблюдал за тобой много тысячелетий, наблюдал за твоими бесчисленно меняющимися телами. Видел твою боль и одиночество среди людей. Но я ничего не мог сделать, ведь это был твой выбор. Часто ты рождалась возле воды, и тогда мы были ближе друг к друг другу. Это немного успокаивало меня и приглушало боль от мучительной тоски по тебе, но я знал. Я ждал того момента, когда мы сможем встретиться, и ты услышишь меня. Ждал того часа, когда смогу забрать тебя обратно в океан, «Если ты, конечно, этого тоже захочешь». Анна задумчиво молчала, а потом, удивившись, спросила, «Подожди, Аллен, так ты что, ни разу не перевоплощался с того момента, как мы расстались?» «Нет. Наши тела не стареют и не умирают. Мы можем сами решать, когда и как закончить свой путь. При этом мы просто растворяем свое тело на органические элементы и все». «Например, мы можем отдать свою жизнь другому, как сделали многие русалы в тот страшный момент гибели Атлантиды. Ты видела это?» «Да, я помню», – тихо произнесла Анна. «А как я могу вернуться к вам, Аллен?» «Чтобы вернуться, Атланта, тебе нужно ярко помыслить об этом и принять всей своей сутью твердое решение о возвращении к нам», – взволнованно произнес Ален. «Принять его с полным осознанием того, что ты больше не вступишь на эту сушу, как раньше». И не увидишь никого из людей, кто тебе дорог. Ты простишься с ними навсегда, но и навсегда обретешь себя истинную меня, своего отца и весь наш народ. Весь подводный мир, который раньше лишь частично был твоим, станет им полностью. Ален произнес этот монолог с такой воодушевленностью и трепетом, что, казалось, от решения Атланты зависит и его решение, жить ли дальше ему? Анна молчала, крепко обдумывая информацию, переданную Алином. Она теребила своими изящными пальчиками свисающую прядь жгутиков и ловила себя на мысли, что ей так нравится, как они нагреваются. Русал тоже молчал и ласково гладил девушку по голове. «И у меня будут такие же живые волосы?» шутливо спросила она, заговорчески посмотрев на Алина. «Такие же!» – широко улыбнувшись, ответил Алин и нежно поцеловал любимую висок. Анна прижалась к его груди и стала слушать, как бьется его сердце. Девушке вдруг очень захотелось узнать подробности подводной жизни. Немного волнуюсь, она аккуратно спросила. "Ален, а как вы там живете? Ну, чем, например, питаетесь?» «Раньше мы питались только светом, исходящим от кристалла. Но после того, как планета изменилась, изменились и наши тела». «Помимо света кристалла мы стали употреблять в пищу некоторые виды подводных растений и моллюсков, вследствие чего у нас появился хорошо развитый рот и органы, усваивающие и перерабатывающие такую пищу». «А что, раньше у вас не было рта?» – засмеялась Аня. «Был, но все выглядело немного иначе», – улыбнулся своим блестящим рядом зубов Ален. «А разве вам достаточно этой еды для комфортного существования?» «Этого более чем достаточно». «Энергия кристалла невероятна. Он – наше подводное солнце. Наши тела заряжаются от него, подобно вашим электронным приборам, когда вы подсоединяете их к электричеству». «Как здорово!» – подумала Анна. «Не надо тратить много времени и сил на ежедневную добычу пищи и ее переваривание». «Именно так», – ответил Ален, снова запуская руку в ее распущенные волосы. «Помимо переваривающих органов, наши тела имеют и выделительные органы, как и ваши. Только эта система у нас более легкая и совершенная. Наши клетки выделяют ненужное в окружающий мир незаметно для нас». «Ого! Вот эта конструкция!» – восхитилась девушка. Алин, а откуда у меня появится такое же тело, как у вас?» «Мы вырастим его в специальном пузыре. Твое тело будет почти такое же, как и тогда». «Только вместо ног у тебя будет хвост, как у меня». Аллен приподнял свои плавники и пошлепал ими по камню. «Как из пузыря? У вас что, нет физиологического размножения, когда, ну там, мужское семя, женская яйцеклетка?» «Наш процесс размножения происходит иначе и довольно редко. Формирование тела русала происходит в три этапа. Первый – это когда родители, желающие зародить новую жизнь, Формируют тело ребенка сначала в своих мыслях, вкладывая в его образ всю свою любовь и пожелания. Они долго вынашивают его там, оттачивая даже самые мельчайшие детали. Затем происходит формирование тела в специальном органическом пузыре, который создает его согласно загруженной в него информации, беря все необходимые элементы из окружающей среды. После этого, когда все заданные параметры достигнуты, пузырь растворяется и на свет появляется новый русал. Им может быть как ребенок, так и уже взрослая особь, в зависимости от того, каким его задумали родители. То есть вы материализуете физическое тело, изначально отталкиваясь от мысленного образа, можно так сказать, с нескрываемым любопытством, уточнила девушка. Да. Получается, у вас нет межполовых отношений, как у нас – Просто у людей это ну, фактически главное телесное наслаждение, как-то растерянно произнесла девушка. Анна то, о чем ты говоришь, животный уровень. Да, на нем тоже есть любовь, но более примитивная. Она граничит с ненавистью. Мы же, русалы, живем через уровни выше, и там, поверь, совершенно другие вибрации, ощущения и чувства. Мы не имеем половых органов, как у людей но имеем особые рецепторы на своих плавниках. Соединяя наши плавники с любимыми, мы испытываем колоссальную гамму чувств и ощущений, несравнимую ни с чем человеческим. При мысленном зарождении нового русала мы соединяемся плавниками, что дает невероятное ощущение энергетический обмен. Таких ощущений не бывает у людей – так как этот, этот спектр чувств разорвал бы ваши тела своими вибрациями. Но иногда люди, которые очень сильно любят друг друга, что-то подобное в легкой форме могут испытывать». Аня посмотрела на него расширенными от удивления глазами. «А ты можешь показать мне эти рецепторы?» – выпалила она, предвкушая что-то волнующее. «Конечно!» – улыбаясь, телепатировал Ален и опустил девушку в воду. Он подтянул хвост, и в лунном свете крупные плавники заблестели на камне. Аня присмотрелась. На плавниках ровными линиями располагались мелкие, еле заметные хрящевые шипы, идущие от центра к краям. Девушка аккуратно коснулась одного указательным пальцем. В ответ шип слегка напрягся и кольнул ее слабым током, да еще и засветился голубоватым светом. «Ух ты!» – вскрикнула Аня вслух, продолжая нежно касаться своими тоненькими пальчиками других таких же образований, умиляясь их реакцией. «У нас они выпуклые, а у наших женщин впалые, что дает возможность соединения», – телепатировал Ален слегка возбужденным голосом. «Обалдеть!» – восхитилась Аня. «Значит, у меня будут такие же, впалые, и мы сможем с тобой, девушка запнулась, соединяться?» «Да!» — улыбнулся Ален и нежно коснулся своей ладонью щеки смышленной ученицы. «Наша планета имеет два полюса — положительно и отрицательно заряженные. Вся жизнь на Земле подвержена влиянию этих двух энергетических полюсов. Согласно им, все земные особи имеют два начала — мужское и женское. Исключение составляют лишь некоторые искусственно созданные мутанты насекомых, земноводных и некоторых других форм жизни». Женщина несет на себе энергию «минус», а мужчина – энергию «плюс». Находясь в гармонии между собой, эти две энергии дают развитие нашей планете и двигают ее вперед по вселенской эволюционной спирали. «Теперь понятно, почему и ваши тела разделены на мужские и женские», – константировала слух возбужденная девушка. «И все-таки, что же такого неимоверного они ощущают, и что чувствуют их родители по отношению к своим детям?» задумалась Аня, продолжая забавляться шипами на плавниках. «Мы любим друг друга и наших детей самой светлой и чистой любовью, которая частично присуща человеку», ответил на ее немой вопрос Ален. И тут Аня поняла, почему у Алина на груди не было сосков. Она также вспомнила, что в видениях, которые показывал ей Ален, у подводных женщин вообще не было груди. Тогда она не придала этому значения, но сейчас все встало на свои места. «Им не нужна человеческая грудь, ведь они не кормят своих детей молоком», разгадала эту загадку Аня. «Верно», — услышала она утверждающий голос Алина в своей голове. «Подожди, Алин!» — возмущенно воскликнула Анна, переводя свое внимание с плавников на его божественно красивое лицо. «А как же тогда на свет появилась я?» «Таким же образом», — спокойно ответил он, — «твоя мать не рожала тебя обычным человеческим путем». «Ничего себе приехали!» «Получается, я... Ой, то есть Атланта родилась в океане из пузыря?» — оторопила девушка. «Да». «Обалдеть!» — ахнула Аня вслух и, опомнившись, быстро прикрыла рот рукой. «Значит, выходит, если я стану русалой, то больше не ступлю на землю, как человек?» Чуть тише, но также взволнованно переспросила девушка. «Да». «Выбор за тобой, Атланта!» — с легким напряжением в голосе телепатировал Ален. «Понятно», — промолвила она, разглядывая большие кошачьи глаза любимого. Они смотрели друг на друга и молчали. Ален замер, наблюдая за тем, как глубоко тронула Анну эта информация. Нарочито ярко светила убывающая луна, напоминая им о том, что когда-то, будучи космическим кораблем, она привезла на землю атлантов. «И как это будет?» – задумчиво произнесла Анна, стоя перед возлюбленным в застывшей позе. «Ты доживешь эту человеческую жизнь с людьми. Затем твоя душа с нашей помощью, со всем твоим сознанием, опытом и памятью, перейдет в нашу мерность, заселяясь в уже подготовленное для тебя тело русалы». «Подожди! Я что, не увижу тебя больше?» – спросила она, заглядывая Алину прямо в душу. «Я буду с тобой, любимая, каждую секунду». «Нет, погоди, я не хочу больше ни дня жить без тебя», – выпалила девушка вслух и умоляюще сложила ладони. «Анна, Атланта, любимая, я тоже хочу, чтобы ты была со мной, с нами, поэтому и пришел за тобой. Но есть законы, которые нарушать ни ты, ни я не можем. Я не могу забрать тебя сейчас. У тебя есть еще незавершенный человеческий путь, воодушевленно транселила Аллен». «Но «Ну как же так?» – прервала его возмущенная девушка. «Как же я смогу теперь жить без тебя с этими...» Аня осеклась. Внезапно она вспомнила тех, кого любила. Свою семью, родственников, друзей. «А как же я смогу бросить их?» – замелькала в ее голове. «Ведь я их всех тоже очень люблю». Анна серьезным голосом телепортировала Ален, беря ее за руку и привлекая к себе. «Атланта!» «Если ты захочешь, я смогу скрыть в твоей памяти все воспоминания о наших встречах здесь. И тогда ты не сможешь завершить свой человеческий путь без болезненных эмоций от связи со мной. Я могу отключить тебя». «То есть как это отключить?» – перебила его Аня, чувствуя прилив негодования, потупающего к горлу. «На время стереть твои воспоминания, если ты вдруг не сможешь жить в разлуке», – спокойно продолжал Алин, заключая ее нахмуренное лицо в своей ладони. «Поверь, любимая, я знаю, что такое жить в разлуке и не одну жизнь, а тысячелетия. Это очень тяжело. Но соединиться нам с тобой сейчас, не нарушая космических законов, невозможно». Алин замолчал, внимательно вглядываясь в растерянное лицо своей любимой. Он наблюдал, как ее взгляд хаотично бегал по его лицу, пытаясь найти в нем спасительный ответ. Остановившись на его губах, девушка, вздохнув, опустила глаза, скрывая наворачивающуюся на них влагу. Шум вечерних волн бережно омывал берег, нашептывая им о предстоящем расставании. Ален бережно прижал ее к себе. Было слышно, как быстро бьется его сердце. «Хорошо, Ален, я услышала тебя», сказала Аня вслух дрогнувшим голосом. «Ты прав. Я не могу бросить моих любимых так просто. Я же их тоже люблю и...» Девушка замялась. «Я ведь еще человек». Ален нежно поцеловал ее в макушку и как-то неровно тяжело задышал. «Поверь, любимая», — телепатировал он, — «время пролетит быстро, ведь это всего лишь одна человеческая жизнь». «Только я никак не могу найти себе место среди людей», — перешла на мысленный диалог Аня. «Не могу понять, зачем я им и что мне делать среди человечества». «Хотя с детства я всегда хотела петь для них, но в итоге у меня мало что получилось, и сейчас я уже ничего не хочу». «Ты не осознавала, кто ты есть», — ласково ответил ей Ален. «Анна, у Атланты был очень красивый голос, и она очень красиво пела», — добавил он. «Правда?» — изумилась Аня. «Да. То, что ты сейчас имеешь этот дар, и ощущая желание им делиться с людьми, неудивительно. Так было и тогда». Девушка обомлела от такого заявления. «Значит, мой внутренний голос никогда не обманывал меня», — обрадовалась она. «Значит, это только людские стереотипы сбили меня с толку». «Именно», — подытожил Ален. «Людские стереотипы, как ты говоришь, и страхи подавили тебя, загоняя тебя истинную глубоко внутрь. Теперь же ты знаешь, кто ты есть, и тебе больше не нужно бороться с заключением человеческого ума. Эта клетка рассыпалась». То есть, как это удивилась девушка? «Теперь ты свободна. Главное, помни, кто ты есть, и все, что должно случиться, произойдет само собой. Ты просто наблюдай и не пытайся вмешиваться умом и разбирать все по полочкам. Жизнь и ее проявление гораздо больше, чем люди думают о ней». Анна замолкла, снова утопая в глубоких глазах любимого. Она мысленно унеслась в свое болезненное прошлое вспоминая все то, что ей пришлось пережить и пройти. «Я постараюсь, любимая», — шепнула она вслух и, сделав шаг, вернулась к Алену на колени. Так молча сидели они на берегу дрынейшего океана, приглашающего своих возлюбленных детей навсегда вернуться в его бескрайнюю отцовскую обитель. Ален, тихо произнесла Анна, — «я хочу спуститься глубоко в океан». «Хочу ощутить его жизнь, побывать там, откуда я пришла, увидеть папу. Это возможно?» «В этом человеческом теле нет», — с грустью в голосе произнес Аллен. «Но я могу попробовать провести туда твое тонкое тело. Ты все будешь чувствовать, видеть, ощущать, но будешь невидима». «Боже!» — воскликнула девушка. «Это было бы просто чудом! А что для этого нужно?» — нетерпеливо спросила она. Русал взглянул вдаль, словно в параллельное пространство, и, выдержав недолгую паузу, ответил. «Для этого нам нужно уединенное место, подальше от людей и зверей, чтобы нам никто не мешал. Дело в том, что наши тела останутся на суше на какое-то время, и нельзя допустить, чтобы их обнаружили или повредили. И твое тело тоже останется с моим? Да, мое тело останется рядом с твоим». Без присутствия моего тела рядом ты не сможешь пройти тонкие врата, потому что твое тонкое тело, как и тонкие тела всех людей сейчас, расслоено на части. Оно не едино, как раньше. При, при прохождении через тонкие врата оно может окончательно расслоиться и погибнуть. Мы же, русалы, имеем целостные и большие тонкие тела. Я накрою твое тонкое тело своим и проведу тебя». «При этом ты будешь проживать все так же, как сейчас, только намного ярче. Одним словом, ты будешь точно так же жить в пространстве моего тонкого тела, как и сейчас живешь в пространстве этого мира, ощущая себя отдельной единицей». «Ух ты!» – изумилась девушка. «Я знаю одно такое место не очень далеко отсюда, но тебе необходимо будет добраться до него самой», – продолжал Ален. «Это возможно при помощи лодки». «Там дикие пещеры. Я сообщу тебе координаты. Мы останемся там максимум на сутки в вашем временном ичислении. «Ох, как же интересно!» – заерзала Аня от нетерпения. «И кажется, я знаю, кто может нам помочь», – смекнула она. «Да, он нам поможет. Он меня помнит», – ответил Аллен на ее мысли об Алексее Владимировиче. «Так ты помнишь его?» «Да. И более того, именно я сплел обстоятельства таким образом». Чтобы ваши сиденья в самолете оказались рядом, и он привел меня, и он привел тебя ко мне. Но он об этом, конечно же, не догадывается. Кстати, добавил Ален, на Канарские острова тебя тоже привел я. Анна покачала головой Волшебник ты мой, и, подтянувшись, поцеловала Алина в его мягкие соленые губы. На какое-то время они замолчали, наслаждаясь поцелуем. «Завтра я попрошу его об этом. Думаю, он не откажет», – прошептала девушка. «Будь уверена, он не откажет», – улыбнувшись, телепатировал Ален. И они стали активно обсуждать, как, где и когда они встретятся, и все другие детали столь грандиозного события. А тем временем начинался рассвет, приближающий их к неминуемой разлуке.